Здравствуйте, меня зовут Юлия, я продуктолог «Мое дело». Я хотела бы сегодня рассказать про новый кабинет, так как в новом кабинете очень много отличий от старого кабинета. Начнем с кладки «Деньги». Кладка «Деньги» имеет новый дизайн, в котором вы можете сразу видеть обработанную выписку, она находится в зеленой зоне. Достаточно нажать «Ок», чтобы она импортировалась в общую таблицу. Кроме этого, вы сразу увидите ошибки по нераспознанным операциям. Например, если нет договора в операции, либо контрагента определенного. Конечно же, не по всем операциям проверяются договора. В моем случае это платеж ЕНП который сервис не может распознать и понять, куда, какому налогу его определить. Для того, чтобы исправлять такие ошибки, вы можете посмотреть в инструкции, которая находилась прямо у данной операции. Там есть ссылка на мануал, как их исправить. Для того, чтобы исправить ЕНП, необходимо выбрать конкретный вид налога, указать сумму. Если несколько налогов, обязательно их необходимо добавить все, с помощью ссылки «Добавить налог». После исправления можно сразу нажать на «Сохранить», и операция упадет в таблицу «Общую». Кроме этого, хотелось бы отметить, что в таблице довольно широкие строки, Напротив каждой строчки вы можете посмотреть, какие документы привязаны, какие документы можно привязать к этой операции. Ну, в данном случае, например, у меня привязан акт. Я могу сразу посмотреть, не открывая операцию, связанные операции. Также хочу заметить, что для организации, открыв операцию, вы можете наблюдать сразу проводки по бухгалтерскому учету, чего не было в старом кабинете. Это помогает определиться, правильно ли ведется учет или нет. Налоговый учет проставляется не во всех операциях, потому что основная масса расходов, например, расходы по товарам, материалам, основным средствам, зарплате, они формируются в мастере закрытия месяца. В операциях вы их не увидите. Хотелось бы Заметить, что во вкладке «Деньги» Кудир, книгу учетов, доходов и расходов, скачивается по кнопке «Аналитика». Данная кнопка она может скачать книгу за какой-то определенный период. Например, я сейчас скачаю за первый квартал книгу. И она имеет вид аналитического файла, в котором вы можете посмотреть не просто операции, которые учтены в расчете налога, но и те операции, которые не учтены в расчете налога. Как, например, в данном случае есть расходы, но они не учтены в расчете налога, потому что они не должны учитываться. Таким образом, вы можете проверить каждую запись, Учитывается она, не учитывается. Правильно она не учитывается, либо правильно она учитывается. Обычную кудир вы можете скачать, перейдя во вкладку «Отчеты», «Созданные», «Создать отчет», «Кудир». Если у вас нет интеграции с банком, то загружать файл необходимо в деньгах по кнопке «Загрузить файл». Вы нажимаете кнопку, выбираете файл с рабочего стола и нажимаете «Импортировать». Выписка будет импортироваться в фоновом режиме и попадать также либо в зеленую таблицу, либо в красную. Если у вас есть интеграция, то вы увидите кнопку «Обновить из банка», нажав на которую можно запросить выписку за определенный период. Кроме этого, хотелось отметить, что в сервисе здесь реализована сверка. Ее необходимо запрашивать в кнопке «Обновить из банка», «Запросить сверку». Обычно мы рекомендуем это делать перед отчетным периодом для того, чтобы проверить остатки. Результат сверки падает в ссылочку «Результаты сверки» пройдя по которой вы сможете увидеть, какие операции лишние в сервисе, какие операции не загрузились. И кнопкой «Подтвердить» вы загружаете выписку, эти операции, либо удаляете неправильно, они также будут попадать в зеленую таблицу, либо в красную, если они, например, там с какой-то ошибкой. Что касается правил импорта, если в новом кабинете есть правила импорта, если вы постоянно изменяете тип операции, потому что он неправильно определился, то рекомендуем создать правила импорта, по нажав на три точки, перейдя по ссылке «Правила импорта» и обозначив, какие именно необходимы операции определять с каким-то определенным типом. Это можно определять по конкретному контрагенту, по назначению платежа. Если вы ИП и применяете патент, то вы можете, например, для правил импорта сделать правила, чтобы все поступления с оплатой покупателя определялись к патенту, то есть им будет проставляться автоматически система налогообложения «Патент». В новом кабинете такое правило реализовано, называется оно «Система налогообложения». Если вы не хотите такое правило применять, а вручную менять, допустим, систему налогообложения, то можно выделить... Те операции, которым необходимо поменять систему налогообложения на патент, нажать «Сменить СНО», выбрать патент и нажать «Применить». К тем операциям, которые были выделены, обозначится система налогообложения «Патент». А также вы сможете скачать книгу «Учет доходов и расходов» по кнопке «Аналитика» либо в отчетах, созданных, как я ранее показывала, в ООО. Хотелось бы отметить относительно движений с расчетного счета на расчетный счет, либо из кассы на расчетный счет. Такие операции проводятся в новом кабинете двумя операциями. То есть если вам необходимо отразить внесение денег на расчетный счет наличными, то в кассе необходимо внести списание а на расчетный счет поступления, либо наоборот, вы вносили из кассы, на расч... Из... Расч... с расчетного счета снимали деньги в кассу, то необходимо отразить на расчетном счете списание в кассу, а в кассе отразить поступление с расчетного счета». То же самое касается движения денег со счета на счет. Данная операция генерит автоматически, если вы загружаете выписку, автоматически генерит две операции. Это перевод со счета с одного счета и перевод на другой счет. Таким образом, на одном счете списываются денежные средства, на другом счете они появляются. Хотелось бы отметить, что фильтр в новом кабинете выглядит иначе. Он выглядит с помощью, тут несколько фильтров, есть верхний фильтр, который, которого вы можете выбрать конкретный расчетный счет, либо кассу, либо платежную систему. А также есть фильтр таблицы, который позволяет выбрать операции в зависимости от контрагента, сотрудника какого вот типа операции, а также мы добавили в новом кабинете фильтр по сумме, фильтр по, учтенной, да, по учтенным операциям в налоговом учете, а также по закрывающим документам. То есть, например, нет закрывающих документов, вы ставите фильтр и можете в данных операциях подтягивать либо отражать документы. Что касается валютного учета, если у вас есть расчетный счет в валюте, то обязательно его необходимо внести в реквизиты. Ваш тариф должен соответствовать этим правилам. В настройках денег необходимо отразить валютный счет. Он отражается точно так же, как в старом кабинете «Расчетный и транзитный счет». Тогда выписка будет автоматически загружаться в деньги, если у вас есть интеграция с банком. Хотелось бы отметить, что в новом кабинете есть учет валюты не только для ИП, но и для ООО. Кроме этого, вам необходимо будет отражать во вкладке документы инвойсы по покупкам и продажам товаров. Во вкладке «Продажи» есть раздел «Инвойсы», где необходимо будет отражать все эти операции. Основные средства. Перейдем к основным средствам. Если у вас есть основные средства, то в сервисе они отражаются немного иначе. Во вкладке «Документы» вам необходимо создать в имуществе, Сначала внеоборотный актив, далее основное средство. В данном случае у меня создано основное средство Hyundai на 2 миллиона, а во вкладке Деньги отражено отражена его оплата. На секунду, отражена его оплата на, как с типом оплата поставщиком. То есть, когда будет импортироваться выписка, то в данном, данной операции необходимо будет подтянуть документ, который обозначает создание основного средства. Этот документ вы будете создавать, когда будете создавать основное средство во вкладке «Имущество». Хотелось бы отметить, что касается займа, Займы необходимо создавать, начинать создавать договоры во вкладке «Документы» и «До». Вы создаете договор. В данном случае у меня Сидоров Сергей Сергеевич. Договор с типом получения займа. Прошу прощения, переключилась. Договор с типом займа полученный займ. Автоматически сервис будет рассчитывать проценты, здесь необходимо заполнить данные, начало получения средств, окончание получения, выдача денеж, денеж, денежных средств. Здесь же будет указана инструкция, как отражать данные в деньгах. В импорте будет, импорт будет искать в выписке данную операцию по определенным словосочетаниям, а также по договору в назначении платежа. Соответственно, автоматически тип операции будет определяться как займ, выданный, полученный, в зависимости от назначения еще будут определяться и проценты. Вот у меня есть операция получения займа либо кредита. То же самое касается, если вы агент или принципал. Данные необходимо отражать, начиная с договора, во вкладке «Договора» необходимо указать, например, в моем случае договор с комиссионером. Я в данном случае «Принципал», торгую через маркетплейс. Далее в деньгах у меня должны отражаться автоматически данные относительно этого маркетплейса, поступления от комиссионера. А также во вкладке «Документы» мне необходимо будет вносить отчеты посредника а также в покупках отчетов посредников в зависимости от того, принципал я, либо комиссионер. Все инструкции вы можете запросить технической поддержки в зависимости от вашей ситуации. Теперь остановлюсь на кассе. Касса в новом кабинете всегда открыта. На нее можно переключиться по верхнему фильтру переключив на основную кассу. Если у вас несколько касс кассовых аппаратов, то в сервисе реализована возможность учет по нескольким кассам. Для этого нужно кассовые аппараты внести в настройки. Настройка денег, касса и операционные кассы. Если вы внесете все операционные кассы в реквизиты, то вы увидите их в фильтре. Соответственно, по каждой кассе необходимо будет отражать операции. Внести данные по кассе вы можете вручную, привычным способом, с помощью кнопок поступления, списания. Также есть вариант в реквизитах импортировать файл Excel за какой-либо период, нажав на кнопку «Интеграция с партнерами операторы фискальных данных». Здесь есть файл, который необходимо заполнить по форме и загрузить этот файл с данными. Он в фоновом режиме отобразит сведения во вкладке «Основная касса». Если у вас есть платежная система, тот же самый принцип необходим в реквизитах «Указать платежную систему в настройках денег». Если у вас Юкаса, соответственно, подключаете интеграцию, она, по идее, должна перенестись была автоматически. Если нет интеграции с платежной системой, то ее необходимость создать в реквизитах, либо она должна была переместиться автоматически, а в деньгах переключить фильтр для того, чтобы внести здесь данные. Отразить данные можно вручную, так же, как и раньше, а также можно, загрузив файл э, по э, форме, загружаете файл за определенный период, данные будут импортироваться автоматически. Теперь хотелось бы перейти к вкладке «Документы». Вкладка «Документы» она очень сильно отличается дизайном и функциональностью от старого кабинета. Строки стали шире. Напротив каждой строчки вы можете, нажав на скрепку, увидеть, какие документы привязаны к этому документу. Также вы можете сразу из созданного документа в продажах отправить его по ЭДО, если у вас включена такая опция. Для Там будет у вас при редактировании, при первичном создании документа, будет э, кнопка «Отправить по ИДО». То есть не нужно скачивать документ, загружать его во вкладку «ИДО» и отправлять из вкладки «ИДО». А, хотелось бы отметить, что э, в авансовых отчетах, в покупках вы можете подгрузить э, данные с помощью QR-кода. То есть вы можете э, сканированные э, чеки на которых есть QR-код, подгрузить с помощью данного функционала, он будет распознавать данные и загрузит построчно сведения в авансовый отчет. Хотелось бы отметить, что в новом кабинете есть функция создания в накладных, создания продажу на основе покупки, то есть, например. Вы, выбирая, вы, продаете, вы покупаете накладную под заказ. Вы можете сразу выбрать эту накладную и нажать а, кнопочку «Продать». На основе накладной на покупку создастся накладная на продажу. Ну, соответственно, все товары должны а, быть отражены во вкладке «Склад». Кроме этого, хотелось бы сказать, что в новом кабинете есть УПД, универсальный передаточный документ, который позволяет отражать данные по, не только по товарам, но и сразу по услугам. Если вы одновременно продаете и товары, и оказываете услуги доставки, то данный документ вам подойдет больше всего, чтобы не создавать два отдельных документа. Его очень сильно просили ранее на старом, те, кто пользуется старым кабинетом. Также хотелось, хочу сказать, что э, документы можно выставлять с помощью нашего мобильного приложения. Скачать его можно э, в, Market, в Google Play, либо App Store. Есть приложение для Apple и для Android. Если вы настроите автопривязку в реквизитах, она настраивается в реквизиты, в настройке денег автопривязка, то э, по правилам, которые указаны как раз таки в реквизитах, документы будут привязываться при импорте выписки самостоятельно. То есть вам не нужно будет вручную э, скреплять там счет, либо акт и оплату. Они будут привязываться автоматически. А если вас не устраивает такая привязка, которая предлагает сервис, то вы можете ее отключить. Теперь перейдем к вкладке «Склад и заказы». Очень многие не ведут склад при переходе на новую платформу. Многие спрашивают, почему я не хочу вести склад, мне не нужен склад и так далее. В новом кабинете отключить склад нельзя, потому что данная вкладка, она позволяет более правильно и корректно вести складской учет, особенно для ООО и тех организаций, которые применяют систему налогообложения УСН Доходы минус расходы ⁇ Кроме этого, тем, кто хочет вести складской учет, вкладка ⁇ Товары ⁇ позволяет создавать прайс-листы, вести производство, создавать комплектацию, торговать и импортировать данные из маркетплейсов. В ближайшее время у нас планируется интеграция с такими маркетплейсами, как Wildberries и Озон. Все это будет доступно, если вы ведете склад. Также можно в складе видеть определенную аналитику, скачивать определенные отчеты по, в реале, по рентабельности продаж, видеть какие остатки минусовые товарные на складе. В общем, очень много функционала, которые, я думаю, вам могут рассказать Наши специалисты в отделе обучения можете подать заявку, они вам расскажут, как этим пользоваться, особенно аналитическими данными по продаже товар. Если все-таки вы ведете вкладской учет в каких-то других програ программах, и, либо Excel, и рассчитываете расходы, если у вас ОСН доходы минус расходы самостоятельно, то мы можем вам предложить вариант создавать покупки, и продажи с помощью акт в данном случае вам нужно будет создавать акт на какую-то определенную покупку оплату в деньгах обозначает что она не учитывается в расходах нужно будет удалять расход из операции а для того чтобы создавать расходы в налоговом учете раньше вы их создавали в вкладке деньги с помощью прочего списания в новом кабинете вам необходимо это будет делать с помощью бухгалтерской справки, которая находится во вкладке «Документы». Ну, в данном случае вот у меня есть пример, где я перемещаю на 1 рубль какую-то номенклатуру, а в налоговом учете я указываю сумму расхода по последней дате месяца. То есть как вы привыкли создавать такие расходы, так вы здесь можете это тоже создавать, но с помощью бухгалтерской справки. Если у вас работает импорт с какими-то другими системами, например, с кассой, Эватор, либо МТС, либо модуль Касса, они импортируют документы по продаже, называется этот документ ОРП, отчет о розничной продаже, вам придется эти документы удалять для того, чтобы у вас на складе не создавались минусовые остатки. На этом все. Благодарю вас за внимание. До новых встреч!